Всем приветики! И сегодня на моем канале стартует конкурс. Именно сейчас и именно сегодня. Что я хочу сказать? Условия конкурса. Именно под этим видео нужно оставить самый прикольный, классный и креативный комментарий. Комментарий не два, три слова, но хороший, прикольный. Можно так с перчиночкой. Количество комментариев не ограничено. То есть один человек может... Хоть тысячу комментариев прислать, но победитель будет один. Он получит от меня 500 рублей. По мере развития моего канала, сразу хочу сказать, победителей будет побольше. Естественно, подписчиков побольше и приз будет побольше. Но сейчас как-то так. В субботу я скажу имя этого счастливчика. И именно в субботу я расскажу, как получить этот приз. Но ну, а сейчас от себя лично я хочу пожелать всем удачи. Участвуйте. Возможно, именно тебе достанется этот приз. Я думаю, ничего здесь сложного нету. А почему бы и нет? А почему бы и не попробовать? Всем удачи. Ну а сейчас, как обычно... Анекдотик. Нашла у мужа конверт, подписан для любимой. Но я обрадовалась, подкинула еще туда тысяч пять. Через день муж купил новые колеса на машину.